Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол Ros. Это трехсекционный массажный стол. Его подъемная секция имеет трапециевидную форму. Красивый дизайн этого стола не оставит равнодушным даже самого изысканного покупателя. Модель Ros представлена в нескольких цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд.